Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель Бадзи. Сегодня речь пойдет об одной из самых простых и в то же время самых эффективных техник анализа карты Бадзи. Эта техника называется «12 дворцов судьбы». Я консультирую уже более 10 лет и хочу сказать, что это мой ну, любимый, один из самых любимых инструментов «12 дворцов судьбы». Это то, чем я пользуюсь каждый день на каждой консультации, потому что практически на любой вопрос можно найти ответ именно в этой технике, именно по этой методике. Как обычно, у наших клиентов различные в разных областях, в разных аспектах жизни. Вот, ну, например, такие вопросы как: какой у человека самый легкий путь к деньгам? Спрашивают, Но в каком бизнесе, в какой работе человек может достичь успеха, как безопасно пережить какой-то сложный период в жизни где можно встретить будущего мужу, жену, когда может появиться ребенок, полезно ли заниматься восточными практиками и так далее. Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в 12 дворцах. И, конечно, не только найти ответы, но и посмотреть, что усиливает этот дворец, как повлияет ситуация, которая сложилась у человека в данный момент, что ему более благоприятно, что ему менее благоприятно. Не просто в общем рассказать про его астрологическую карту, а именно подсказать, что ему нужно сделать, дать советы, которые действительно помогут ему изменить жизнь. У нас у астрологов не так много инструментов, которые нам дают возможность клиентам прям подсказывать и делать какие-то шаги в реальности, и именно на Земле, а не где-то там в небесах. С этой техникой многие из вас, возможно, уже знакомы, кто-то про нее слышал, кто-то, может быть, только первый раз с ней вот сейчас из этого видео и познакомиться. в любом случае... Если вы хотите получить ответ на интересующий вас вопрос и найти тот легкий путь в жизни, который есть у каждого человека в каждой судьбе, то я вас, конечно, приглашаю на мастер-класс «12 дворцов судьбы». Вы познакомитесь со всеми 12 дворцами, узнаете алгоритм анализа «12 дворцов судьбы» в астрологической карте, увидите, как работают дворцы судьбы на примерах реальных историй. Обычно мы рассматриваем либо клиентов, либо известных людей. Будем говорить о том, как вам изменить судьбу, начать помогать людям, как вы можете начинать консультировать. Это профессиональные знания, которыми вы будете пользоваться всю свою жизнь и помогать другим людям. Так что под этим видео будет ссылочка, по которой можно перейти, зарегистрироваться и вам обязательно придет приглашение для участия в бесплатном мастер-классе. А сейчас мы с вами продолжаем говорить, как же нам найти эти самые дворцы, и предлагаю вам поставить лайк этому видео для того, чтобы вам было интересно. Перейдите на наш сайт npugacheva.com, вы найдете в закладках такой раздел, как калькулятор Бодзи, и построите свою натальную астрологическую карту. Там нужно будет заполнить данные о времени, о месте вашего рождения. Что важно? Для этого метода, конечно, нужно знать обязательно свое точное время рождения, чтобы попасть в нужную двухчасовку. Тогда дворцы будут отражать реальную картину вашей жизни. После того, как вы внесете свои данные, калькулятор сам построит ваши 12 дворцов судьбы и разместит их внизу страницы, то есть вот под основной картой натальной. Дальше там идут десятилетние такты удачи, и еще ниже будут как раз эти самые «Дворцы судьбы». Итак, как только вы построите свои 12 дворцов и научитесь их анализировать, то сразу сможете ответить на множество вопросов, касающихся любви, денег, детей, здоровья, переездов, родины, миграции и так далее. То есть на массу вопросов, которые нас интересуют каждый день, интересует не только нас, но и наших клиентов, наших близких, мы можем с вами найти правильный ответ в 12 дворцах судьбы. В этом видео я познакомлю вас с дворцами, которые отвечают за общение, за то, как вы воспринимаете свое близкое окружение, тех людей, которые близки вам по интересам и по положению. Я надеюсь, вам это видео понравится и надеюсь, что вы поставите лайк. Еще раз напомню про лайк под этим видео. Итак, изучив дворцы родителей, детей, друзей, братьев, сестер, супругов, вы сможете не только разобраться в этих отношениях, но и посмотреть, как лучше их выстраивать, чтобы они улучшались и стали более гармоничными. Дворец родителей. Он расскажет вам, насколько важны человеку родственные связи, какие у него отношения со старшим поколением, поддерживают ли родители морально и материально, является родительская семья надежным тылом для человека или нет. Все это связано с родителями. Родители – это такая область метафизики, которую мы называем наши ресурсы. Это наш фундамент. Он может быть прочным, надежным, может быть и очень надежным. Когда люди не чувствуют никакой поддержки, такое тоже встречается. Поэтому именно этот дворец еще смотрят как дворец возможностей жизненного успеха в зависимости от того, эмигрирует человека или остается жить на родине. Если вам дворец благоприятен, то вам, конечно, лучше жить на родине. Если человек собирается переезжать, то вот мы по этому дворцу будем определять, насколько хорошо он сможет устроиться на новом месте. Найдет ли работу, женится и не пожалеет ли потом о том, что переехал. Еще один важный дворец – дворец детей. Показывает отношение человеку к вопросу детей, хочет или не хочет иметь детей. Наилучшее время для рождения детей – отношение детей к родителям. Что ожидают родители от своих детей, какие надежды с ними связывают. Дворец детей покажет и наши качества, как воспитателя, наставника, насколько мы ответственны и терпеливы по отношению к детям, к младшему поколению. Об отношениях со своей второй половиной нам расскажет дворец брака. Насколько человеку важны семейные ценности, каким будет супруг, где, когда и как его можно встретить. Важно помнить, что дворец рассматривается обязательно вместе с домом брака. Это земная ветвь дня в карте рождения человека, в астрологической карте. Только так мы сможем сделать правильные выводы и дать правильные рекомендации. Из дворца брака можно извлечь очень много полезной информации. Если, например, там стоит полезное самовыражение, то вы найдете дело своей души после того, как выйдете замуж или женитесь Поддержка вам будет обеспечена от вашего супруга. Да и даже если не от супруга, просто жизнь повернется таким образом, что вам будет легче и проще зарабатывать, именно когда вы вступите в брак. Если же дворец не полезен, то не стоит сразу расстраиваться у многих людей, кто многие годы счастливо женат и живет совместно со своей любимой второй половинкой, тоже бывают неполезные брачные дворе. Всегда есть нюансы. Про это мы с вами будем говорить на нашем курсе. Благо сейчас возможно, возможно не только брак а официальный, но можно жить и неофициально, можно не заключать брак. Браки бывают гражданскими, гостевыми и, в общем, различные варианты. Всегда всегда надо смотреть, конечно, на карту и одного супруга, и второго. Или подбирать очень удачную дату. Но, во всяком случае, точно не стоит Спешить, если дворец брака не полезен, то прям 18 лет выходить замуж, конечно же, не рекомендуется. Может быть и такое, что человек сам, в принципе, не очень стремится создать семью, связать себя обязательствами и считает, что брак его будет тяготить. Такое может быть, и, как я уже сказала, в современном мире это часто случается. Конечно же, каждый случай индивидуален, многое зависит от нас самих, от, нас, от наших желаний. Но, что ценно, зная свои дворцы, мы можем их корректировать, добиваться успеха, получать быстрые результаты. Дворец друзей! показывает, насколько умеем общаться с друзьями, людьми, которых, ну, во-первых, мы сами выбираем, в этом нет какого-то принуждения или необходимости. Друзья – это те, с кем нам приятно общаться. А если мы выбираем их сами – Значит, нам с этими людьми комфортно. Это люди, с которыми нам есть о чем разговаривать, шутить, обсуждать, делиться, советоваться. Ну или как минимум есть какие-то точки соприкосновения. Много друзей у человека или он предпочитает одиночество. Поддержат ли друзья в трудную минуту или отвернутся и пройдут мимо его проблем. Все это мы научимся видеть с вами во дворце друзей. Этот дворец также дает оценку нашей самостоятельности. Будем ли мы самостоятельно выбирать свой жизненный путь, или будем идти за мнением большинства. Дворец братьев отвечает за отношения с братьями и сестрами. Вроде бы этот дворец очень сильно у нас с вами похож на дворец друзей, да? там тоже у нас социум, но здесь такой социум, который которые мы как будто бы не выбираем. Но ну, мы же не выбираем своих родных братьев и, и сестер. Хотя это могут быть и родные, это могут быть и духовные, это могут быть люди вообще просто равного социального статуса. Например, одноклассники, соседи, те, с кем мы общаемся на фитнес-тренировках, с кем мы где-то учимся, может быть, просто общаемся в каких-то группах по интернету. То есть это не друзья, мы их как бы не выбираем, но они в нашей вот социальной среде. Дворец показывает, насколько хорошо мы вписываемся в общество и умеем работать вот в таких группах. По наполнению этого дворца, полезности или неполезности для нашей карты, можно судить, как будут складываться у нас отношения в коллективе. Насколько человек будет дружелюбен, коммуникабельный, будет ли человек душой компании, которого все любят, везде приглашают или у него будут в коллективе постоянные конфликты и недопонимания. Все это мы можем увидеть как раз вот в этом дворце. Зная об этом, астролог всегда может подсказать своему клиенту или близкому человеку, как правильно себя вести, чтобы избежать подобных неприятных ситуаций. И в этом состоит главная прелесть этой техники – возможности подобрать нужную коррекцию – и тем самым повысить удачу человека. Знание «12 дворцов судьбы» – это возможность договориться со своей удачей, изменить судьбу и найти выход из самых разных жизненных ситуаций. Приглашаю вас на открытый мастер-класс «12 дворцов судьбы». Ссылка, как я уже говорила, для записи на вебинар под этим видео. На сегодня это все. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте подписываться на наш канал, впереди еще очень много интересного. С вами была Наталья Пугачева и до новых встреч на нашем канале.